Всем привет, меня зовут Игорь. Три часа назад мне сделали операцию и сейчас я уже отлично вижу на единицу. Операция прошла очень быстро, практически безболезненно. Сам, то есть сама операция заняла минут пять. Из них часть, большую часть времени заняли объяснение о том, что я не должен шевелиться. И лазер занял секунд тридцать. Большое спасибо профессору Татьяне Юрьевне Шиловой, Спасибо, очень круто. Рекомендую тебе.